Ось, воевавшая с половины Маппинга капитулировала. Фашистский антимаппер переименовавшийся в коммунистического Маппера стал нормальным ютубером. Типа Маппер 2.0 ушел, ознаменовав капитуляцию. Челенок в конце концов стал моппером. Но кое-кто в этом цирке остается неизменным. Этот малолетний Шизик объявляет войну всем попавшимся. Не имея объективной критики, он делает разоблачение. Также он матерится, при этом имея силы лишь 8 лет. Да-да, это про Данию Егорова или Тарышовского. Всем привет. И да, на моем канале уже был обзор на этого малолетку, но у него появился новый канал, и мы все-таки посмотрим его видео. Но для начала посмотрим на оформление. Аватарка отвратительная, шапка тупо взята из галереи, описание вообще бред. Еще я заметил, что в топчике большинство видео всякая мистика. Ну серьезно, он верит во всю эту брехню. В таком-то возрасте, Пипец. Ну по крайней мере, мы знаем, почему же он трешовский. Ведь его канал реально трэш. Пожалуй, теперь можно приступить к его видео. Предупреждаю, посмотря все его видео, вы можете сойти с ума от его тупости. А если серьезно, то она псифицирует нормальных ютуберов. Сейчас сами обо всем убедитесь. Из первых секунд мы видим некрякнутый бандиком. Офигительно просто. Видать, уже испугался и сразу Дизлайк. Ну дурень. Разве? Серьезно? Вы серьезно? Он все время будет заметать следы этим жалким способом, ну идиот. И чтоб вы понимали суть проблемы? подобных видео на его канале просто куча. Также он в наглую своровал интро у моего друга. Перейдя на его канал вы убедитесь в этом, что мы в итоге имеем. Правильно. Его качество не выросло, а даже упало. Без объективной критики он называет всех нормальных ютуберов ном. И хуже его остался только кипа, маппер 2.0 который сдался. Также очень важная новость, насчет него, я создал коалицию против него. У нее есть сервер в дискорде, ссылка в описании. Также, распространите хештик война Трышовскому, чтобы он как можно быстрее ушел с ютуба. Всем удачи.